Вы с любовью из моего домика в деревне. Октябрь, 20 число. И вроде каких-то цветов уже нет, все закончилось. А вот очиток видный цветет и радует, буйствует своими красками, распускается. Вот до чего же он хорош. Радость лета, радость осени, цветение. Как здорово! Сажайте очиток и он вам очень понравится, что сейчас, в октябре, вы увидите цветы насыщенного розового цвета. С высока смотрит еще клематис, цветочки его остались. Я была хотела его подрезать, а нет, он зацвел. Пусть еще подцветет и порадует. Еще вот тут в одном месте у меня сидит очиток. Это у меня была стеночка, девичий виноград. Ну, сейчас он, конечно, отошел. Ну, очисток, так, смотрите какой хороший какой красивый и утром я выглядываю в окошечко да, смотрю красуется не страшны ему ни заморозки ни холодный ветерок а хотела я вам показать сегодня Гацанию удивительно, что все как-то поддалось заморозкам были заморозки, а она сидит сидит и прямо не хочет сдаваться. Смотрите, какие хорошие жесткие листочки у нее и цветы в общем-то. Цветоносы имеются. У меня они в трех местах посажены. Они разного цвета. Это вот розовые с белым, есть вот оранжевые с желтым. И решила я их сегодня посадить в горшочки и поставить домой. У Гацани очень длинный корень, и главное не навредить корневой системе и я хочу посадить в горшочки и покажу как я это делаю хочу поставить просто дома на хранение не на хранение. хочу поставить просто дома чтобы она подсвела еще я подготовила горшочки на дно положил вот такой дренаж это плодородный грунт с огорода и в такие горшочки я хочу посадить гацаню сейчас я вам покажу как это делаю у гацани длинный корень, вот надо ну, действительно для того, чтобы сажать, надо не, не навредить корневой системе этого цветка. Таким образом выглядит э, выкопанный корень гацани. Один вот я уже посадила, а здесь вот такой комбол, я конечно убрала его, потому что очень тяжелый, э, убрала лишние подсохшие листочки от цветка, и сейчас я посажу его. Этот кустик в горшочек. Таков результат пересадки газания. Я поставила эти горшочки с пересаженными цветами на веранду. Потому как, сами понимаете, с улицы занесет сейчас домой с таким перепадом температур. Листья могут высохнуть. Пусть пока постоит здесь. Она не особо боится холода. Полю ее фитоспорином, пока она вовлажненной земле у меня. И.. Будем надеяться, что результат пересадки цветов меня порадует. Посмотрите, еще вот у нее бутончики такие свежие, хорошие. Она должна перенести хорошо пересадку. Если с корнями, скажем так, все у меня удачно получилось, ну вроде я старалась. И я вам покажу дальше, как она у меня будет зимовать. Через недельку я ее поставлю домой, на подоконник. А пока здесь комфортно и солнышко еще. Светит, почему вы ей не постоять на веранде и не адаптироваться?